есть ночной я в него добавляю я в него добавляю ретинол тоже попробовала как и ты вот на все морщиночки которые у меня вот есть носогубка мне ми а ну просто этим чистым ретинолом Наношу, даю высохнуть, потом каплю в крем ночной и на все лицо. А утром, утром микробиом, добавляй гиалуроновую кислоту. Микробиом утром на день, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, видишь, гиалуронка, она, конечно, это ну, такой препарат, который показан всем. Его можно и в чистом виде нанести. Ну, просто если в чистом виде будешь наносить под крем, просто большой расход будет, Наташа. Поэтому я, я, я считаю, особо... что его лучше в крем, ну, тоже в крем добавлять. Но это вот по деньгам подходит, можешь чистый добавить, а потом кремом закрыть. Но вот попробуй первый раз. Я так вот вывод почему-то сделала, что микробиот, вот я добавляю не нашу гиалуронку, а просто у меня другая сыворотка. Она скатывается. И, и, а если совсем немножко взять, прям капельку, она не скатывается. Ну, и без сыворотки. То, в смысле, я экспериментирую с микробиомом тоже тут это. И так, и так, и так, и понять не могу. Но чаще всего, что он у меня скатывается. Чаще всего. Ну, будем пробовать буду тогда. Потому что а я почему-то это скатывание не замечаю. Я думаю, что оно реально должно ощущаться, скатывание. Да, прям под руками, вот прям чувствуешь, прям чувствую, вот я прям чувствую, я прям вот потом в ванну иду и вот так встряхиваю. А, ну, ну ладно, попробуем еще. Попробуем. мы, наверное, еще отдельно поговорим, уделим да. отдельную встречу этому средству, этому крему. Так, ну что, вот. добрый день всем. Я думаю, добрый что день. что хотел, тот собрался. И У -у -у. сегодня мы продолжим наши беседы о наших новинках и сегодня продолжает делиться своим профессиональным знанием Марина Кирбищикова, наша любимая Мариночка. Вот. Сегодня говорим о, о бустере с гиалуроновой кислотой. Потому что в прошлый раз начали об этом говорить, но там очень много интересного возникло. Высокомолекулярные, низкомолекулярные. Вот я думаю, что сегодня мы про гиалуроновую кислоту и про наш бустер узнаем все досконально. Так что передаю Марина слово тебе. А всем остальным. Если, если у вас по ходу возникают вопросы... Включайте микрофон, включайте камеру, берите слово, задавайте вопросы. У нас не лекция, в которой нельзя перебивать лектора, у нас живое общение. Поэтому включайтесь в разговор и участвуйте по полной. Марина, ну да, слова? я думаю, что когда идут вопросы-ответы, может быть, даже и лучше доходит, я все говорю. Вот. Ну, добрый день, девочки, всем. Сегодня будем говорить о гиалуроновой кислоте. Ну, что такое бустер, да, мы уже знаем, что это средство, которое усиливает основной уход или какой-то препарат. Ну, в том смысле, не обязательно, что уход его, он, его можно как самостоятельное средство использовать. Это средство по концентрации выше, чем сыворотка. Вот. Ну, вообще, что такое гиалуроновая кислота? В том смысле, мы будем постепенно... Я буду рассказывать, что такое гиалуроновая кислота, как, каких видов гиалуроновая кислота бывает, как ее правильно использовать, где ее используют. Вообще, гиалуроновая кислота – это мощный увлажнитель. Да? Он, гиалуроновая кислота водорастворимая, и ее используют в косметике именно для удержания влаги в коже, но гиалуронов, гиалуроновая кислота у нас находится, девочки, не только в коже, она у нас находится везде, то есть во всех тканях, поэтому вообще без гиалуроновой кислоты мы жить не сможем, не, просто не сможем, и почему до 25 лет у нас кожа всегда такая упругая, тугорт хороший, эластичная, это вот благодаря гиалуроновой кислоте. С возрастом, но не только с возрастом. На потерю гиалуроновой кислоты в том смысле, влияет очень многие факторы. И неправильный образ жизни, и солнце наше. Я, мы всегда, когда учились, нам преподаватели всегда говорили, вот если бы не было солнца, первые морщинки появлялись бы в 60 лет. Вот, девочки, представляете? Поэтому со, без солнца мы жить не можем, но и... Ультрафиолетовые лучи – это один из причин наши, наши, нашего, нашего старения, появления наших морщинок. Вот. Сейчас я буду рассказывать, чтобы просто ну, понимали, почему именно одна гиалуронка работает так, другая гиалуронка работает по-другому, почему наш бустер вот такой, да, почему его э, производители заявляет, что он наполнитель. Потому что вообще гиалуроновая кислота, ее производители вообще заявляют, что у нее есть четыре вида. В том смысле, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, это в виде геля, ее используют, это очень крупная молекула, ее обычно используют в уколах, это филерах. Почему? Потому что у нее настолько высо, это, большая молекула, что она просто не может пройти через кожу. Просто не может. Но так как у нее гелевая основа, она расходуется меньше. У многих вопросов, вот мы гиалуронку ну, ну укол, да, филер поставили, он со временем все равно у нас уходит. Потому что у нас в организме, девочки, все просто так, ничего внести нельзя без ведома нашего организма, наших клеток. У нас же есть клетки-защитники, которые вот сделают, попало что-то в организм, и все, они встают на защиту, они все убирают. И вот у гиалуронки есть такое же, ну, в организме есть ферменты, они называются гиалуронодата, который тоже расщепляет вот эту гиалуроновую кислоту. И хотя гиалуроновая кислота – это вещество, которое вырабатывает наш собственный организм, но когда извне попадает, в любом случае, организм у нас принимает ее как своего, но со временем просто мы обязаны убрать то, что это не нами выработано. Наши, ну, наши эти клетки-защитники, они в любом случае потихонечку, потихонечку, и все равно все это убирают. И вот эта высокомолекулярная кислота, она... Направлены еще для того, чтобы тоже удерживать влагу. Почему филлеры мы ставим? И я все время говорю, если человек мало пьет воды, вообще по жизни мало пьет, у него кожа всегда будет хуже, чем у человека, который много пьет воды, потому что мы гиалуронку поставили, а что удерживать-то? Удерживать-то нечего, если мы будем брать из основных органов. а Гелонка может брать из основных органов, органов гиалуроновой кислоту на себя тянуть. Нам уже это не надо, поэтому всегда надо пить много воды. Вот мы сейчас пользуемся бустером, пользуемся гиалуроновой серией. Девочки, обращайте внимание, надо пить много воды, много воды. Вот эффект будет совсем другой. Вот. Что такое низкомолекулярное? Низкомолекулярная галароновая кислота – это очень маленькая частичка, частичка, которая, ну, в том смысле, их производит в определенных видах, и она может проходить глубоко через кожу. И поэтому она именно запускает процесс выработки коллагена и эластина в наших фибропластах. В том смысле, она доходит до, ну, может доходить до нижнего слоя эпидермиса и запускать вот эти все процессы. Есть еще гиалуроновая кислота в виде, в том смысле ее помещают в нанокапсулы. И вот эти нанокапсулы, они еще меньше диаметром, ну в том смысле размером, диаметром, а размером, и они еще глубже проходят, еще глубже. Так вот в нашем бустере первый ингредиент, который, ну, производители, праймер, хай, этот филлер, вот он как раз сделан таких микрокапсул, которые доходят до самой, прям, можно сказать, до начала дерма и заполняет вот эти морщинки, ну, как бы притягивая к себе, притягивая к себе влагу. Вот. И четвертый, и четвертый вид, ее иногда заявляют, это она между высокомолекулярной и низкомолекулярной. Это как бы среднемолекулярная гиалуроновая кислота. Да, да, девочки. Вот. Так, дальше. Тут для себя пометила. Так. Вообще раньше гиалуроновой кислоте, ну, как бы в основном уделяли внимание как именно увлажнители, как удержание влаги, в том смысле мощность. Сейчас вот ведут такие разработки, особенно в медицине, что гиалуроновую кислоту, вообще препарат с гиалуроновой кислотой используют очень широко в ожоговых центрах сейчас. Я тут вообще читала недавно тоже статью. Даже препараты с гиалуроновой кислотой, ну, как бы, работают против опухолей. В смысле, клетки, которые вызывают опухолевое ну, новообразование. Вот. Поэтому сейчас гиалуроновой кислоте уделяет, как бы, больше внимания и приписывает больше свойств. Это как антивозрастной, увлажняющий и заживляющий. Вот. Вот. Увлажняющий. Почему увлажняющий? Потому что 1 грамм гиалуроновой кислоты может удерживать на себе 6 литров воды. Девочки, 1 грамм чистой гиалуроновой кислоты. 6 литров. Но вот мы когда смотрим на состав гиалуронов, ну, препарата, где гиалуроновая кислота, то в смысле, если честно, я так вот не поняла, в нашей гиалуронке все-таки сколько процентов? Если 4, скорее всего, что это... Раствор, а не чистая гиалуронка, потому что вообще чистую гиалуроновую кислоту нельзя наносить на кожу. Она вызовет очень, может, сухость на коже сразу же моментально появится. Вот хоть она увлажняет, но здесь вот ее именно в определенной форме можно выпускать вот эту гиалуроновую кислоту. Ну, за счет того, что она удерживает столько влаги, естественно, у нас и морщинки как бы менее заметными становятся. Вот если честно, с морщинками гиалуроновая кислота, она вот не работает так, как вот убирать ее, а она именно заполняет и делает их менее заметными. Она именно наполняет кожу вот влагой, и кожа сразу же становится вот как шарик. Вот вы, наверное, замечали, если кто в баню ходит, вот мы после бани приходим, у нас прям вот вся кожа такая, вот чувствуется, что она прям наполнена водой. Да? Почему? Да потому что у нас токсины ну, в парилке в баню уходят, а вместо них кожа начинает впитывать в себя вот в чистую влагу. Вот. И поэтому я говорю, мойтесь больше, принимайте души утром, и вечером, нанес, наносите кремы где есть гиалуроновая кислота, мы это будем все помогать. Мы даже этим будем внутренним своим органам помогать, девочки, не только нашей коже, потому что если внутри мало гиалуронки, то кожи нашей очень мало достается, очень мало. Вообще вот в организме, в организме, девочки, всего 15 грамм гиалуроновой кислоты. 15 грамм. Всего 15. Да, всего 15 грамм гиалуроновой кислоты. Вот. Так, ну при регенерации я вам хочу сказать, что очень много уже, да, я сказала, вот и в ожоговых центрах сейчас стали препараты с гиалуроновой кислоты, потому что они запускают процесс вот именно генерации. Именно заживление очень быстро проходит, очень быстро. Но это, конечно, препараты, но не только одна гиалуроновая кислота, там именно она просто входит туда. Она усиливает выработку коллагена, эластина, а это все влияет вот на это рано заживление. Оно все влияет. Если у нас мало коллагена, ну коллаген – это же белок, который, ну вообще, вот, ну без него, у нас просто нашей кожи, ни органов, вообще бы ничего не было. Mm -hmm. вот. Защита. Ну, ей... Как бы ну да, приписывают свойства защиты, но мы просто хотим, Я вот хочу сказать, что она не то, что от солнца защищает, она просто э, усиливает вот, защитные свойства именно кожи. И поэтому вот когда мы, вот, я раньше, когда ставила уколы с биолорновой кислотой. кислотой я все время говорила, вот перед тем, как куда-то ехать, можно ставить или за 2-3 недели. Вот, а люди все время думают, вот я поставлю гиалуронку и поеду отдыхать. В том смысле, а солнце-то разрушает ее. Угу. Солнце гиалуронка, разрушает. Поэтому без, вот, нельзя ходить без солнцезащитного крема. Хоть ретинол мы с вами, хоть бустер с гиалуроновой кислотой мы будем наносить все равно вот сейчас летом обязательно солнцезащитный фактор. Поэтому, Наташа, вот на твой вопрос еще про микробиому. Вот с одной стороны, микробиомы хорошо, конечно, вечером, потому что там нет солнцезащитного фактора, да, потому что сейчас солнце, поэтому вот надо тогда тебе посмотреть, что лучше. Вообще сейчас, конечно, гиалуронку лучше с гиалуроновым кремом бомбинным использовать. Было бы замечательно. Во-первых, они друг друга бы... Усиливали, и сейчас же все равно лето прошло, у многих ну, как бы отопление было включено, кожа очень страдает угу, при да. отопительный сезон. Поэтому, Наташа, вот рассмотри, купить крем дневной, а микробиом использовать вечером. Ну, с ретинолом тоже, я думаю, что можно. Ну, попробовать можно, поэтому здесь вот и так, и так... Тут надо смотреть. Надо пробовать. Так, да. Гиалуроновая кислота, конечно, очень хорошо используется в уходе за проблемной кожей. Потому что, когда у человека проблемная кожа, особенно угревая сыпь, они начинают ее усиленно чистить, очищать, и а чаще всего они покупают Средства в магазине, они же никогда не смотрят, и очень часто в эти средства входит спирт, очень часто. И они просто пересушивают кожу, пересушивают. И вот в этот момент, конечно, вообще для проблемной кожи очень хорошо вообще и умывалки, все покупать, где входит гиалуроновая кислота. Она будет воспалительные элементы работать даже вот, ну как, и с воспалением она работает. Потому что если у нее есть заживляющие свойства, она и с этим будет работать. И проблемной коже всегда нужно увлажнение, Всегда. Угу. Марин, вот. проблем... да. проблемная кожа, мы вот сейчас говорим о проблемной коже, то есть она чаще всего у молодежи. За скольки лет вот да. можно микробиом порекомендовать? Внучке 16 и 15. Можно ли? Можно, можно, девочки. Можно. Но, вот знаете, вообще вот с этой проблемной кожей очень хорошо вот работает наш витаминный крем. Угу. Тоже. Ну, да, Потому что все-таки ну, вот матирующие матиру, серия, она больше, вот я считаю, что она больше возрастная. Это вот уже, ну, после 18 лет. А вот подростка... Иногда, да, думаешь, что же лучше им, ну, как бы подобрать вот из нашей косметики. Ну, вот я или оливковую серию предлагаю, или вот витаминный крем, или, или, или этот хлопковый, с хлопковым молочком, кстати, тоже очень хорошо помогает. Особенно, когда вот бывают такие элементы, прям вот видно, на покраснение, вот раздражение на коже. А хлопковое молочко очень хорошо снимает раздражение. Так. После бритья, раздраж... а, раздраж... бритья раздражения, что у подростка, что у взрослого, этот крем тоже подойдет? Хлопковый, да? Это гиалуроновый, Ой, не крем, а сыворотка. Она успокоит... Сыворотка гиалуроновая? Да, да, да. Ну, я считаю, что... Ну, нет, я смотрите, сыворотка – это же средство такое, все-таки омолаживающее. Если мужчина хочет еще плюсом омолодиться, то, конечно, просто расход. У нас же мужчина любит выдавить и нанести на лицо, понимаете? Поэтому э, вот после бритья я мужчинам рекомендую наше мизу. Там Ты достаточно считаешь? увлажнения и заживляющие, вот там же водоросли, и вот эти водоросли, они очень хоро хорошие, заживляющие, и раздражение снимают хорошо, если уж для, вот именно для бритья, после бритья. Спасибо вернее. большое. Угу. Так, гиалуроновая кислота у нас бывает обычно двух видов по производству. Натуральная гиалуроновая кислота и искусственно, искусственно выращенная. Я хочу сказать, что не всегда, но вообще в, вот мы косметологи, натуральную гиалуроновую кислоту мы всегда боимся. Ну, особенно если она в уколах. Потому что ее чаще всего берут из тканей птиц. Раньше морских гребешков там брали. Это очень часто вообще было видать очень плохое очищение, практически всегда вызывало аллергию. Поэтому девочки вот наш, в нашем бустере тоже второй компонент он растительного производства. Они, конечно, производители заявляют, что он хорошо очищен, но возможно, возможно, что если человек очень аллергичный, то в смысле и он, если попробовал и сказал, что у него вызв... ну как аллергия. Может быть, потому что у нас гиалуроновая кислота взята. Вот этот полисахарид взят вот из этой кассии узколистной. В том смысле, это растение. Конечно, ее вообще используют очень часто в медицине. Но иногда она вызывает именно аллергические реакции. В том смысле, это вот как бы пометочку для себя сделайте. Видите, я тут, может быть, прыгаю с гиалуронки на наш бустер, но, может быть, это... Понятнее? Потом, если будут вопросы, еще зададите. Вот. А искусственно выращенные – это специальные микробы, стафилококки, и на них вот выращивают вот эту гиалуронку. Она очень, во-первых, она очень стерильная, ее очень хорошо очищают, она никогда не вызывает аллергических реакций, и поэтому чаще всего вот в медицине используют именно искусственную гиалуроновую кислоту. Натуральные очень редко. Тот случай, когда так. искусственно выращенная безопаснее, чем натуральное. Да, да, да, да. Вот иногда клиенты вам будут говорить, ой, гиалуроновая кислота, к ней мы как бы можем привыкнуть, если часто. Девочки, прям вот уверяйте их, что привыкание к гиалуроновой кислоты, к кислоте никогда не бывает, потому что это наш Собственно, как бы компонент, который вырабатывает наш собственный организм. Uh -huh. И поэтому гиалуроновая кислота только улучшит наше состояние внутренних органов и снаружи, и, наши, и нашу кожу. Uh -huh. И еще, как, это самое. Вот, ну я просто вот то, что слышала от клиентов, что они говорят, ой, иногда это нанесу гиалуроновую кислоту, а у меня кожа еще суше становится. Это тоже не, это, это не так, но если, вот опять возвращаемся, если человек мало воды пьет, то иногда бывает, что мы гиалуронку, вот, во-первых, вот еще хочу сказать, почему гиалуронку нам дает лифтинг мощный, вот иногда высыхает, потому что вот э, высокомолекулярная гиалуронка, мы тогда наносим, она все равно немножко отлипнет. почему третий компонент в это введен в, нашу, в наш бустер для того, чтобы убрать вот эту липкость. И когда испаряется влага, и, и получается пленочка, эта пленочка натягивается, и за счет этого получается лифтинг. То есть mm -hmm. за счет вот этой пленки. И иногда людям кажется ну какой-то дискомфорт, что как бы все стянуло, и им кажется, что это сухость. Поэтому вот и сыворотки, и бустер, почему его лучше все-таки кремом закрыть? Вот не будет вот этого дискомфорта, и люди в том смысле не будут чувствовать вот это ну, как бы натяжение на лице. Хотя некоторым это нравится. Они сразу же чувствуют, что ага, тут подтянулось, там подтянулось, тут разгладилось. Поэтому так. Марина, получается, бустер с гиалуронкой можно в чистом виде наносить, да? То есть в отличие от... Ретибола... Можно, да, можно, можно, но, но я считаю, что вот это масло масляное. угу. угу. Хорошо, это перебор. Ну, вот, ну я, это мое мнение, конечно, ага. я говорю... Если, девочки, есть возможность, и вы, ну, финансы позволяют клиенту, пожалуйста, пускай он. Но вот я сейчас хочу еще вам сказать, у меня тут еще есть вот пометочка такая, как определить, что человеку не надо белорунку, uh -huh. как uh -huh. вы думаете? Вот мы иногда, ну, как сказать, у нас вот что-то происходит, ну, со здоровьем, я все говорю, тут кольнуло, ой, надо вот это попить. Тут, ага, вдруг тут зашелушилось, тут это, ой, надо вот этим помазать. И тут тоже, ага, мы думаем, вот нам гиалуронка всем нужна. Mm -hmm. Но если у человека достаточно вот этой гиалуроновой кислоты внутри, если вот человек, ну, следит. Вот смотрите, у нас вообще внутрь гиалуронку тоже можно ну, употреблять и надо пить. Если вы знаете, где купить добавки, хорошие добавки с гиалуроновой кислотой, с коллагеном, девочки, пейте есть, 40 лет вот – это просто показание, как доктор прописал. Uh -huh. Если нет, то я вам скажу, что надо кушать, <свят>, чтобы пополнить запасы гиалуроновой кислоты. Но иногда наши средства для лица нам показывают, что гиалуронки достаточно, uh -huh. когда у нас начинает скатываться крем на лице. Вот мы берем ги крем гиалуроновой кислотой, и он у нас начинает скатываться. В том смысле, это сигнал о том, что в принципе можно что-то взять другое. Может, там питания не хватает, чем увлажнения. Uh -huh. У меня просто тоже были вот клиенты, мы с ними просто вот начали, ну, разбирали вот такие моменты. Вот. То есть организм отторгает, получается. Да, да, организму просто, ну, просто не надо. Просто не надо. Uh -huh. Вот почему. Как, вот сейчас, сейчас я считаю, что надо будет, если человек пользуется ретинолом. Потому что там однозначно идет сухость, там идет обезвоживание, там идет раздражение. То, что вот гиалуронка будет работать. Будет работать. Вот, сейчас я посмотрю еще какой-то один. был. здравствуйте. Здравствуйте здравствуйте и еще иногда бывает вот э, высокой концентрации гиалуроновой кислоты если где-то 2 процента гиалуроновой кислоты из препарата вот эти препараты тоже могут вызывать сухость угу. вроде вы а на а всегда... сколько процентов вот я если честно я не, не поняла Ага, надо написано, это кому-то да? задать, ага, да, да, там не написано. Там, угу. там написано, что 96 натуральных веществ. Угу, угу. Надо вот. выяснить, значит, сколько процентов. Да, вот я, да, я вот упущение сделала, что не написала Юлия, надо было кому-то Юлии или Анж... Анжели... Анжелика, или как... Антония, девочки, то да. угу. вот. е... ну кому-то написать надо. все мне тоже стало что-то любопытно. Я что-то тогда Сказала, что там, я поняла, что 4%, но потом что-то так долго сидела, думаю, ну не может такого быть. Но обычно вот 1% концентра концентрата используют, или 0,01% или 0,5% чистой кислоты используют вот угу. в препаратах косметических, не более, не более. Угу. Вот. Так, сейчас я посмотрю, что еще хотела вам сказать. А, вот хочу сказать, что очень хорошо сочетается гиалуроновая кислота, вообще все средства с гиалуроновой кислотой сочетаются с витамином С. Uh -huh. Если хотите двойной эффект получить, вот я гиалуроновой кислоты и с витамином С, вот их использовать можно, потому что очень часто витамин С, ну, дает раздражение клиентам. Они вроде, они же понимают, что нам надо витамин С, да, и мы хотим сосуды укрепить, да, защитить от тонца. Ну, в том смысле вообще витамин С у нас участвует в выработке всех веществ, которые только вырабатываются у нас. Uh -huh. и, при, и коллаген, когда вырабатывается, и эластин, когда вырабатывается. Нам везде нужен витамин С. Он как витамины, как антиоксидант, он в том смысле он вообще ну, незаменим. И осветлеть мы в кожу хотим. Поэтому вот чтобы не было таких каких-то дискомфортных ощущений, вот с гиалуроновой кислотой. И, и крем, и бустер наш очень хорошо будет mm -hmm. использовать. Так, что-то еще вот хотела сказать сейчас Марина, а вот как, например, как сложить в программу, скажем так, и, например, и бустер с гиалуроновой кислотой, и сыворотку с витамином С? То есть их можно как-то объединить или их все-таки лучше разнести в разные время? Почему? Бустер можно с ретинолом вечером, так. а утром можно сыворотку с гиалуроновым бустером и закрыть кремом. То есть, ага, то есть сыворотку с Мы, же, мы сыворотку тоже можем усилить, действие <говорит> сыворотки. <говорит> сыворотку тоже можно совместить, то есть сыворотку накапливать. Ну да, капельку, мустр. одну капельку ага. вот вообще можно, можно даже через день, девочки, использовать. Я все время говорю, вот в арсенале, когда у женщины много ну, препаратов, и мы можно, можем поработать, вот, ну... Мы обычно ж берем крема, да, они у нас вот, ну, на 4 месяца грубо, да? mm -hmm. вот. ну, на, пускай на 3. То есть 4 сезона, и у нас mm -hmm. 4 вообще разных серии кремов должно быть. Так mm -hmm. mm -hmm. Поэтому здесь сыворотку месяц можно попользоваться витамином С. Ну, в принципе, ее тоже. Если тут капельку, тут капельку. И не обязательно наносить ее полностью я все время крем вот эту сыворотку душечком вот так нанесли пальчиками и все потому что они вот не так что просто вот легли сюда они все равно у них есть сигналы девочки сейчас косметика вся сигнальная вот практически вся потому что ну там везде есть сигнальные частицы и а что, значит сигнальная? А что значит сигнальная марина а это когда вот он не проходит а он идет дает наших это ДНК информацию просто информацию подает и наша ДНК начинает работать начинает останавливаться ну да запускает процесс да, угу. Да. Угу. Интересно. Потому что, конечно, нам понять это очень сложно. Вот людям, когда начинаешь говорить, они иногда смотрят на тебя, что я как будто вот из области фантастики что-то рассказываю. Но когда начинаешь, ну это просто, на отдельную тему надо. Да, да, да, да. Про это все. Но это вообще на самом деле так. Вообще пептиды, это же такой маленький белок, в том смысле он как бы, он же не проходит к нам внутрь кожи, в том смысле mm -hmm. он дает именно сигнал, именно сигнал. Mm -hmm. ну, вот. Интересно. И поэтому, да. да, белковые структуры, коллаген, ну как вот коллаген, это же вот такая молекула, я все говорю, ну как коллаген может нам, через нас, вот к нам пройти. Uh -huh. А он именно, он запускает момент, он, он вот дает это самое, в том смысле, Вещество, которое запускает именно процесс выработки коллагена. Ну, гиалуронку мы сейчас разобрали, что гиалурон помещает вот эти нанокапсулы, специальные вот это транспортные средства, которые идут туда, куда надо. И сейчас, раньше же вообще бытовало мнение, что кремы вообще не работают, в том смысле они никуда не проходят через кожу. Они же вот их положили, и вот только внешний вид улучшают. А сейчас кремы могут работать лучше уколов. Угу. Потому что ну, вообще сейчас, в том смысле, вообще в косметологии сейчас такая тенденция, что многие клиенты отходят от уколов. В том смысле, они переходят на массаж, они переходят на уходовые процедуры, но они хотят же от этих уходовых процедур эффект, как от уколов. Почему вот этот бустер-то был придуман? Да, читали же все равно презентацию, все смотрели. Да потому что, ну, заявка был, заявки есть такие, что мы не хотим травмировать кожу, а эффект мы хотим такой, как от инъекций. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И поэтому наш бустер был изготовлен только, ну, как бы по этим требованиям. Они очень долго работали, и вот они придумали вот это вещество, вот этот филер-то. Но Они просто смогли его сделать, эту гиалуронку, прям нано-нано частичкой такой, которая именно прям до дермы проходит. Uh -huh, uh -huh. Может быть, не в саму глубь, но до начала. И uh -huh. запускает процесс вот этой выработки коллагена и эластина. Uh -huh. Здорово. Ну, девочки, вроде бы, ну, давайте вопросы по гиалуронке. Может, что-то пропустила? Марин, можно вопрос? Добрый день. Да, Санечка. Единственное, Добрый. что у меня только не по нашей теме, я вообще хочу понять фразу. Потому что вот конкретно я ее нигде не трактовала, даже когда занималась вот косметикой подробно. Кожа, вот многие говорят, ой, кожа привыкает к тому-то. Что имеется в виду, угу. привыкает кожа? И не действует тогда, или что? Нет, Таня, вот это слово привыкает, это у нас идет. Когда э, в кремы, вот, ну, раньше было такое, в крем добавляли гормональные препараты. Но сейчас, с, с, сейчас вообще есть постановление, там приняты законы разные, что вообще, не, вообще нельзя. В том смысле, только компоненты, которые именно вот при привыканию у нас, что вообще, вот, ну, знаете, да, если человека на гормоны садят, то потом с них очень тяжело сойти. Вот я, это, я сейчас это хочу понять, потому что я не понимаю смысл слова «кожа привыкает». Или вот ты сейчас говоришь «на гормоны вот. привыкаешь». И да. что дальше? Что дальше? На, к, на, к нашей косметике кожа не может привыкнуть. Ну, вообще я не, не к нашей расскажи, девочке. На сейчас... Я не, все равно не поняла. Вот ты мне говоришь, вот, если садят человека на гормоны, тогда что происходит? Что такое привыкание? То, в смысле, человеку каждый день надо дозу дать. Это как, нар, как наркоман. Ага. И кожу также. Ты, ты вот попользовалась ей? Ты день-два не пользуешься этой косметики. Вот это мне... Рас... Вот я не знаю, конечно, я все время спорю с клиентами, но они мне называют несколько компаний, которые говорят, я не могу отойти от этих кремов. Я перестаю это ими пользоваться... Это ж, наверное, только а? психологически... наверное, психологически ей же нравится этот крем, она и пользуется. Нет, но мы... Ну, хорошо. Вот ты меняешь кремы, Тань. Я? Ну, в, да. в, как сказать, в формате ламбре, конечно, я могу утром да. нанести на себя этот, сейчас скажу, зен, вечером микробиом. Да, Завтра ты... И Это... ты, эффект, ты эффект видишь от, от этого? Ну, мне кажется, у меня, как сказать, если мне сказал косметолог, у меня консультант сказал, у тебя кожа, как у 30-летней женщины. В мои у -у -у. годы, понимаешь? И я, говорю, думаю, что 20 да. лет на косметике Ламбре сижу. Да, вот. Таня, я тоже так же. Но я да. меняю серии легко. Да. Легко. Да. Я серию да. эту использовала, перехожу на другую. А да, они да, да. не могут поменять. Они вот используют серию и они вот я хочу им предложить говорю, давайте попробуем она говорит я не могу не а все в почему она начинает пользоваться ей не нравится то смысле ей я в таком случае говорю давайте тогда просто ну, как бы отходить вообще от вашей ну, серии ну кремов ваших ну что-то ненормально если, понимаю, если в крема ничего не добавлено запрещенного, ну, да. человек, женщина, мужчина, он легко перейдет на другую серию. Наоборот, когда мы меняем, у нас, ну, как бы вот мы на, наелись земляники, хотим малины, да? да? Марин, ну, Здесь одни допустим, витамины, перейду, там другие витамины. Я понимаю, но я не перейду на косметику Арифлея. Вот мне подарили кремы. Вот у меня уже год стоит закрытый. То есть он даже не скрыт, понимаешь? Может быть, и у людей психологически в рамках одной компании, одного бренда я пользуюсь, а на другую, так даже я, на, даже, может быть, на самую дорогую не перейду. Ну как, ну не знаю, может быть, еще которая круче, не знаю. Мне достаточно этого. Ну не знаю, может быть, действительно, это психологически люди не хотят. Может, психологический момент тоже может быть. Но если женщина готова поменять, Понимаешь? Да, В том смысле, да, если да. она не готова поменять, я могу понять, что тут психологический какой-то момент. А если она готова поменять, и потом она приходит и говорит, нет, ваша косметика не работает, вот та лучше. Но я тебе хочу Но... сказать, что вот ты сказала, действительно, у меня одно время клиенты говорили, а осушит кожу, стягивает. Нет. И когда до меня дошло, что это начинается лифтинг физически, я вот сейчас на, на да. микробионе чувствую. Я, если вот нанесла его утром, мне хочется немножко, я вот на улице где-то иду, мне хочется прям как почесать. Не чешется как на ночь, но хочется как так вот провести, потому что я прям чувствую, как будто бы вот натяжение идет. А кому-то это тянет, кажется, что это тянет, все это сушит или так далее. Ну вот ты правильно сказала, что лучше сверху положить еще, может быть, увлажняющий. Ну это, это все время смотреть надо, потому что у людей кожи все равно у нас ну, разные Сухой да, коже, да. конечно, больше кремов. Сухой коже больше кремов надо, увлажняющих, питательных. Да, Жирной да, да. коже иногда достаточно, она каплю бустера положит какой-нибудь крем, и ей этого достаточно будет. Угу, потому что ну, жирная кожа, она больше <laughs> упитанная такая, <laughs> я все говорю. Конечно, и та, и другая и хороша. У одной вид у другой тугорт лучше всегда, машинок меньше. Вот ты говоришь, чувствуешь состояние по коже? Я очень сильно вижу, у меня реагирует шея. Вот, что я, конечно, сейчас, ну, мне нравится. На что реагирует на бустер? Нет, нет, Бустером я еще даже не пользовалась. А, я не ты поняла, не Тань, не просто. Не... На микробиом? Нет, ты просто говоришь, чувствуешь ощущение, там разницу на коже от кремов. Я пуль, я на шею наношу угу. все кремы. Зен, микробиом, все, mm -hmm. какие бы ни было, просто последний вот год mm -hmm. мне, моя шея нравится, потому что я пользуюсь из нашей mm -hmm. косметики всем подряд. Вот микробиом mm -hmm. мне нравится. До говорю, у меня еще уход не дошел. Вот. То есть состояние, конечно, хорошее, конечно, увлажненное, конечно, я сейчас даже не пользуюсь декоративкой, мне нравится моя кожа. Mm -hmm. Так что косметика действительно у нас просто отличная. Косметика, да, девочки, косметика очень хорошая. Ну, просто, пос... ну, если сравнивать с профессиональной, вот у нас бустеры, ну, для клиентов тысяч четыре. Ну, вот, немецкий бренд, отличается... я вкладываю. Тогда, слышишь, тогда чем отличается профессиональная от нашей? Девочки, вот Смотрите. Профессиональные, вот когда мы делаем уходовые процедуры, косметологи и да, мы используем профессионалку, нас этому учить, чтобы ее использовать. Потому что там концентрация всех веществ выше, чем в домашнем уходе. Вот, концентрация. Поэтому я... я не концентрация. Ее не день. Да. Поэтому да. я говорю, вы к косметологу ходите для того, чтобы запустить процесс. Я Курсом не прошли... Я не хожу ко я, я, я когда разговариваю с клиентами со своими, вот ко мне клиента ага. ходят на процедуры. Понятно. И они говорят, нам вот выходовой что-то, ну, домой, мы же всегда предлагаем домой что-то купить. Я им начинаю рассказывать про, про ламбре, про какие у нас концентрации, какие у нас ага. компоненты ходят туда. И говорю, вот потратьте деньги лучше, ну, лишний раз ко мне придете на уход. Чем вы купите профессиональную косметику? Потому что там, ну, я не знаю, с чем это связано, но, наверное, свои какие-то есть эти рекламные трюки. Там. Мне не нравится домашний уход в профессионалке. Ну, я не скажу как бы весь, но иногда, извините, если не собрать ей серию из пяти продуктов, она будет там 15 тысяч, не каждый клиент может позволить себе. Но подобрать на 5, там, на 6, на 7 тысяч из нашей косметики полный уход. И маски, и умывалки, и там и скрабики, и все такое. И у нее эффект будет лучше, угу. чем она приобретет. А, а, три раза ко мне придет и купит за 15 тысяч эту серию домашнего ухода из вот, профессионалки. И поэтому у а профессионалки есть свои какие-то нюансы, как пользоваться, как наносить, потому что у нас же и пилинги другие, я говорю, и, ну, всё, ну, и я маски под паразитом. Концентрация по другая, там другая концентрация. Концентрация, да, да, концентрации, которые зачем перекармливать? В том смысле, mm -hmm. к нам же не каждый день они ходят, раз в неделю. Сейчас вообще вот, если раньше, ну, лет 20-30 назад, к косметологу надо было ходить каждый день, чтобы получить эффект, то сейчас можно раз в неделю прийти и, ну, как удобно клиенту все время. Говорю, раз в неделю-то вам, ну, найдете часто прийти ко мне. Ну да, конечно. А вот если каждый день ходить, о, нет, нет, нет. Конечно. И поэтому и стали делать. Почему мы, наука-то не стоит на месте, а все идут, идут. Вот видите, даже филлеры не хотят люди ставить, уколы, вернее, не филлеры, а уколы не хотят ставить, потому что это... Э какой-то дискомфорт приносит во-первых почему отеки всегда после филлера очень часто раздражение бывают, покраснение гипермия синяки место местах укола все человек иногда после филлеров сидит дома неделю потому что мы просто вот, особенно после мезотерапии мы же колем там через каждые 5 миллиметров и а там уже когда ну, начинаешь человек колоть, там уже не, не смотришь, куда ты в сосуд попал, не в сосуд попал. Все, иногда, ну, у меня такого не было никогда. Но я просто вижу, у меня иногда клиенты приходят, а они синие приходят, просто синие. Да, да, понятно. Ну, и вы, наверное, тоже, если у вас есть знакомые, которые ходят на мезотерапию, там, на биоретализант, ну, очень часто, прям вот видно, что они прям крапинку. Uh -huh. Понятно. Прям самусочки. Это не от того, что косметолог плохо делает. Это от того, что если все соблюдать, то там просто вот идешь и не, ну, просто не видно. Сосуд-то попал, не в сосуд. В сосуд ну, попал хорошо. сразу же. Все. Понятно. Поняла. Спасибо. Угу. Еще вопросы есть? Ну, что? Мы сегодня про гиалуроновую кислоту, про бустер. Поэтому, если остались вопросы, задавайте. Парина Агелоранов, ну, ну, вот рекомендуют иногда еще колоть э, суставы. Что скажешь? Да. Девочки, вот смотрите. Я, конечно, не против этих уколов. Не против. От одного укола только нет. Вот смотрите, у нас организм такой умный. Почему у нас болят суставы? Потому что вот этот хрящ куда входит вот эта гиалуроновая кислота, вот эта смазка между суставами, куда тоже она входит, и очень много ее туда входит. С возрастом, из-за неправильного питания, неправильного образа жизни у нас вот это все начинает рушиться. Поэтому, чтобы этого не было, надо профилактику начинать делать 35 лет. Что ты поставишь укол в сустав, если у тебя ни в печени, ни в почках, ни в сердце галуронки не хватает? Угу. Ну, то, в том смысле, это, если у тебя внутри галуронки не хватает, ты можешь поставить, только оно быстро уйдет. В том смысле, она же будет ходить, Она вот, если бы ее поставили, и она бы вот там находилась. Ну, в любом случае она да, да, да. Вот, она, да, организм так, будет... На ее органы. Ну да, да, я всегда да. против этих, я всегда против каких бы то ни было внедрений в организм категорически, но просто вот есть, как сказать, вопросы есть. Вот у меня моего а -а -а. окружения, я у спрашиваю. Поняла, а -а -а. поняла, а -а -а. что нельзя Вот, я, я хочу сказать, если есть деньги у человека, но это надо каждые полгода ставить, но укол, извините, стоит человек нам 20 тысяч. Вот он до да, всех наценок 16 тысяч стоил. Да, но 8 лет назад он был 5-6. Но сейчас, да, сейчас на 8 Нет. Нет, но вот он, вот до наценки я точно знаю, что он 16 тысяч стоил. Угу. Ну, до да, повышения курса, вот доллара, точно. Вот. Таня, Вообще... это как мертвого припарка. Лен, так я знаю. Да, это девочки, мертвого... это лучше, Танечка, лучше. Я... Танечка, я через это прошла. И результатов никаких. Так я потому и тоже против, я знаю, да. просто у меня спрашивали, вот мы купили родителям коллаген, живой коллаген, наш, российский А давайте Там... вернемся к косметической теме. Да, да, да, ну просто. <свист> ну смотрите, вообще вот, э, э, э, это, стоимость одного килограмма гиалуроновой кислоты натуральной стоит от 50 тысяч долларов до 1 миллиона 200 тысяч долларов. Офигеть! Вот, вот я все время говорю: никогда начинают говорить, вот мы поставили там, ой, вот столько стоит. Вот я всегда, я ничего не говорю, конечно, но я всегда говорю, девочки, ну вообще гилуронка, хорошая гилуронка, она вообще дорогая. Угу. Вот я сейчас даже могу предположить, почему клиенты стали уходить. Ну, я я вот давно, я себе. Когда начала учиться на косметологию, естественно, мы проходили столько обучений, и мы всегда были моделями, мы друг на друге все это учились. Конечно, я себе и, и губы ставила, и филеры ставила. Сейчас я поняла, что даже зря. Вот Губы ставила, я себе говорю, вот не надо было вообще ставить. Во-первых, вот эти маленькие шрамчики остались, что их ну, никак не скрыть. Вот, представляете, хотя нас профессионалы обучали ведь, которые, извините, там по 10, по 15, по 20, по 30, по 40 лет даже были преподаватели, которые этому учат. И приходит на рынок сейчас вот так, такой продукт, очень дешевый, очень дешевый. И каждый день 10, 20, 30 названий, все новые, новые, новые. И есть вот, когда 10 лет назад... Мы начинали учиться, вот начинали мы работать. У нас один препарат, ну, один укол филлера стоил минимум 15 тысяч. Один миллилитр. Филлер один миллилитр был, стоил, вот, ну, пускай от 10 до 15, там, от, от производителя. А сейчас я смотрю, ну, две, две с половиной. Я думаю, ну, что это за цена такая? Что я вот даже внутри? иногда просто боюсь, боюсь. И они сейчас, и почему я вот даже, вот даже вам, девочки, вот кто-то молодый, смотрит, кто захочет. Если препарат есть, там анестезия, ни в коем случае не ставьте. Лучше, вот пускай будет чистая гиалуроновая кислота, без всяких добавок. Потому что от анестезии очень часто бывают такие проблемы, такие шоковые моменты, что людей просто не спасают. Короче, это опасно. Ну, я не говорю, что это опасно, но я все время говорю: включайте, включайте мозги. Без знания, без знания опасно. То есть, если ты в это глубоко не погружен, ты можешь попасть да. на какие-то неприятные последствия. Очень, очень, очень много, очень много. Еще есть вопросы, друзья? Поэтому лучше пользоваться нашими кремами. Бустеры. Да, да, девочки. Мы будем здоровы, живы и молоды. Так что, девочки, нет, вот нет, давайте, нет. Наш, это, подведем итог, что наш бустер с гиалуроновой кислотой подходит всем. Но, я говорю, надо чувствовать меру, когда его применять. Когда его применять. Поэтому перекармливать кожу нашу тоже не надо. если мы ее вот ты, Таня, еще вопрос задала, привыкнуть. Конечно, если, вот говорят, надо вот капельку, а человек как маску нанесет, крем. Ну, для чего? Я все говорю, лучше чуть-чуть, но почаще. Пускай вы лучше растяните этот бустер на два месяца, чем вы его за один месяц используете. Вот Вот гиалуроновый это бустер, конечно, его можно и днем, и вечером. Особенно, если человеку нет показания кретинолу, Но он прямо вот говорит, что вот кожу сушит, вот все. Ну, дайте ей вот этот бустер и, и наш крем гиалуроновый. И пускай она им прям хорошо поработает У -у -у. с этой серией. Если а вы это... видите, вот сейчас, говорите, кому да. показано это... Сыворотка с витамином С. Вот смотрите, если у человека вот только начинается куперозик, вот такие тоненькие красненькие это, полосочки, ну, ниточки такие, вот около носа, особенно вот у крыльцев нос бывает очень часто. Вроде смотришь, вот у женщины прям кожа такая хорошая, а тут вот это начинается. Вот этой женщине это, сыворотку надо дать для того, чтобы она ну, поработала своими сосудами укрепляет сосуды, да? Они укрепляют хорошо сосуды. Гилуронка тоже будет помогать, помогать. Потому что вот очень часто, когда вы видите купероз, вот и женщина может быть очень чувствительная кожа. Uh -huh. в, в смысле смысл у нас, вот если внимательно смотреть на кожу, всегда можно, прям вот начинаешь вопросы женщине задавать. Ага, вот да, да, вот она начинает говорить, да. А у бухтера с кислоты кислотой есть ограничения по возрасту? Ну, конечно. Ну, зачем? Мы не будем уже в 15 лет давать омолаживающий продукт. Ну, девочки, после 25, вот если уж, вот просто сейчас девчонки такие молодые, вот они боток ставят, вот филеры ставят, ну, вот вообще, вот накачанные куклы, я все говорю, вот смотрю, думаю, ну, вот никакой естественности нет. Ботокс, ботокс поставят и начинают одними этими. Без мимики, без всего разговаривать. Вот даже не знаешь, что у нее. Ну, по глазам, может быть, иногда увидишь, что там печаль или радость. А вот мимики вообще никакой. Лицо не выразительное. Вот. Вот. И поэтому, ну, после 25 лет, как профилактика, там раз. Раз в месяц, ну, ну, один раз в полгода можно. Просто. И так постепенно, постепенно, постепенно можно увеличивать. Uh -huh. Поняла, спасибо. Вот. Марина, еще, ну, может быть, лично уже потом тебе позвонить? Вот у меня... Эти... Как это? Не купероз, а сосуды, сосудики стали появляться на лице. Вот у меня это и такая... есть купероз? Это и есть купероз? Да. Здорово. Да. А я обычно думала, купероз – это акне. Акне – это... Всё Нет, понимаю. акне – это угри. Акне да. – это угре, а купероз – это вот именно вот эти красные да. а эти ниточки, которые появляются с возрастом. У, -у, -у, -у, -у. Всё, поняла, У нас очень большое. хороший антикуперозный крем, девочки. Вот его, ну, возьми, вот если ты на микробиоту взяла, возьми ее на ночь. А вот э, поработать с куперозом. Мне очень нравится наш куперозный крем. Вот на него можно тоже крем. добавлять. Беру гиалуроновый крем, против куперозный. И... Нет, ну ты же не говорила мне, что у тебя есть это, купероз. То есть возьми для сначала, для начала, сначала купер... куперозный возьми, поработать с куперозом, потому что тоже СПФ-фактор 15 есть, Наташа. Хорошо, хорошо. Вот сейчас как раз размышляю, что мне взять. И он такой, это, э, перламутровый. Он вот прям отсвечивается такой, то благородностью, что ли, на лице. Не очень, очень нравится. Я вот сама два, это, два тюбика использовала. А вот, да когда он пришел, я такой? прям сразу... Антикуперозный. Антиреднос. Угу. Поняла. Да. У нас, девочки, у нас, конечно, если вот так составлять эти программы, ну, просто есть из чего выбирать. Вот прям есть из чего выбирать. Да. Колост... Колострум у нас какой шикарный. Это вообще... Песня, песня. Да. Я тоже колострум очень люблю. У тебя а еще есть да. вопросы по сегодняшней теме? Я думаю, что мы и про колостром поговорим обязательно на следующих встречах. Так, ну вопросы, похоже, что закончились, поэтому будем нашу встречу завершать. Марина, огромное тебе спасибо. Ой, спасибо, спасибо. вам спасибо. Неприятно, если я была вам полезна. Поэтому. Так что, девочки, а... пишите, звоните у кого-то, если есть личные какие-то вопросы, вы не. Ну, если я могу, я, конечно, вам отвечу, помогу. Да, ну, главное... почему? Могу ответить, помочь. Если знаю, почему нет. Хорошо. Друзья, на этом на сегодня тогда мы встречу заканчиваем. Следующая встреча с Мариной будет через две недели. Мы как раз, наверное, про микробиомы поговорим. Да, Марина? Про крест с Ну, да, наверное, и масло возьмем, два продукта. Да, да и про если это... вдруг успеем. Да. Поговорим про эти две наши новиночки. Ну, а к вам традиционно просьба в нашем командном чате, напишите... Чем была полезна вам сегодняшняя встреча, очень тоже ценно услышать и вашу обратную связь. И это будет сигналом, тоже сигнальные у нас будет сообщение для тех участников чата, которые на встречу не пришли по каким-то причинам, но мы их... Ну смотрят, смотрю, смотрят, да, смотрят, хотя бы смотрят. Да, да, да, да, да, да, да, Просмотры есть. Поэтому ваши отзывы ждем в командном чате в Телеграм. Марина, спасибо. И Пожалуйста, всем... всего, всего хорошего, всем... девочки. Да. Красоты вам и здоровья. Красоты и да. здоровья. И э, отличного апреля. Апрель стартовал, работаем и несем нашу красоту и здоровье нашим любимым клиентам. Да, да да, да, да. Давайте. Всего спасибо. хорошего. Всего хорошего. Всем и пока. Вам.